онкология э, возникает только у людей психически незрелых то есть это болезнь незрелой личности абсолютно согласен супер отлично Тушь. а у меня даже есть у меня даже есть схема как именно это происходит на биохимическом уровне когда человек психически незрелый он абсолютно не уверенный в себе у него гормоны стресса повышены. Повышен АКТГ, который стимулирует выброс кортизола, гормонов надпочечников, гормона стресса. Находясь в хроническом стрессе, мышцы вынуждены кровоснабжаться и питаться инсулином. Инсулин – гормон, который отвечает за деление клеток. Деление клеток, если вдруг станет избыточным, вот тебе, пожалуйста, онкология, это избыточное, неконтролируемое деление клеток. Да. Здесь нет никакой-то метафизики или какой-то эзотерики. Это напрямую биохимический процесс. Супер. Биохимический процесс. Чисто биохимический процесс, а я к нему подошел с стороны психологии. Увидел последствия. Я сам себя, у меня была эта болезнь, я вылечил себя именно тем, что я созрел. Я понял, в чем проблема. Я подчистил те свои хвосты незрелости, которые у меня были. И все, и болезнь ушла. И хотя меня уже списали, меня не ждали выйти видеть живым. Анатолий, сразу посыпятся вопросы: а как же дети, болеющие онкологией? Очень просто, уважаемые. Все очень просто, на самом деле, как говорится, гениально все просто. Когда болеют дети онкологии, это говорит уже, что весь род уже психически незрелый. Весь урод уже незрелый. Уже незрелость достигла такого состояния, что уже дети начинают болеть. Не отдельные члены рода, а уже дети. То есть это уже предельная незрелость рода в целом. Несколько. Если мы раньше такие речи могли слышать только вот так вот в кулуарах, рядом с психологами, эзотериками, которые тихонько шепчут, то сейчас неврологи и педиатры говорят о том, что дети вообще не болеют. Ребенок это индикатор состояния психологического состояния мамы. Мама занервничала, маму что-то нагревает какое-то э, политическое событие. Пожалуйста, ребенка температура. Мама, хобби у нее нету, сладости жизни абсолютно нету. У ребенка сахарный диабет первого типа. Нету сладости, добавим сахарочку. То есть, если раньше это опять же была только психология, сейчас это все объяснимо на... Физиологическом, биохимическом уровне. Согласен? Подписываюсь. Замечательно. Тогда делаем второй шаг: делаем. проверяем доктора еще на, на один такой вот парадокс: я вывел такую проблему: значит, что сахарный диабет у мужчин то, что рядом с ним. Или с детства, допустим, мама, или в последующем жена, или эта цепочка мама-жена, это жесткие волевые женщины. То есть женщины, Конечно. избыток мужских энергий. Обязательно. Обязательно. А я, я могу биохимию дальше начать сразу. Обязательно. И я уже начал говорить. Если мы психологически говорим о том, что это нехватка сладости жизни, когда мужчина загнан, и он не получает серотонин, Дофамин, вазопреси... Гормоны любви он не получает, а они же вырабатываются во время нежных объятий, во время ласк, во время ну, материнской истинной любви. Тогда он насыщается сладостью этих гормонов. Эти же самые гормоны вырабатываются во время употребления, избыточного употребления углеводов, тянет на сладенького. То есть, если тебя не любят, а тебе необходим выброс этих гормонов, то ты просто идешь к холодильнику, берешь оттуда э, кусочек тортика или шоколадочку да, с чаечком со сладеньким. Ты хотя бы так компенсируешь себе э, ту любовь, которой тебе не хватает. И здесь я тоже ставлю свою роспись. Ну супер. Ну, Илья, это замечательно. замечательно. Действительно, <замечательно> врач к богу подобен. Гемофилия, Есть? давайте. Это очень частое заболевание. Давайте объясним людям, что гемофилия – заболевание крови. Проблемы со свертывающей системой крови. Очень часто встречаются у беременных женщин. И вот я здесь увидел следующее. Это предел, это предел вот такого избыточного отношения к детям. передающейся по роду, накапливающийся и постепенно достигший такого состояния, когда уже эта любовь вот избыточная пронизывает все, вот как вы сказали. гемофилии, то есть любовь кровь уже наполняет настолько что она уже не сворачивается это детоцентризм в самом ярком таком самом крайнем проявлении и мне удалось представляете, не удалось несколько человек все-таки вывести из этого состояния избавить от инвалидности и они потом создали семьи живут действуют. то есть путем каким путем путем того что в первую очередь матерей вот этих больных людей матерей я концентрировал на себе. Они занялись собой. Они выш... Их удалось сначала выйти, выйти, замуж отдать там интерес, потому что они чаще, часто без мужа или очень плохих отношениях с мужем. То есть наладить отношения с мужьями, выстроить их взаимоотношения. Они сконцентрировались друг на друге, и постепенно давление на ребенка прекратилось. И все потихоньку-потихоньку восстановилось. Вот такие примеры тоже есть я с гемофилией, с гемофилией, мне трудно сейчас взять и сразу какую-то оценку биохимическую сделать, но я бы полная ее противоположность своей гемофилии тромбофилия, избыточная свертывающая система. И есть так вот еще раз гемофилия это когда кровь ну ты порезался и вся кровь из тебя вытекла образно все говорю, чтобы было понятно, а тромбофилия наоборот кровь сгущается избыточно. Так вот, очень часто сгущение крови происходит, когда «да ты мне кровь сворачиваешь». Выражение даже такое. Оно ж не просто так взялось. Шел человек, шел и вдруг придумал, что у него кровь там сворачивается. Нет. То есть это как раз-таки тоже э, гнев. Гнев. Это гнев и избыточный контроль. Такой мощнейший контроль. Сверхконтроль. Сверхконтроль, да. А вот по поводу... Гемофилии, как раз таки вот течение, да, то есть нехватка, наоборот, форменных элементов каких-то. Это ребенок, он просто получается в стерильных условиях, в стерильных условиях, когда ему просто ничего делать не надо. Если мы с вами завтра решим, что нам ноги не нужны, и сядем на инвалидную коляску и будем кататься на инвалидной коляске. Мы потом вряд ли сможем пробежать 100 метровку, потому что мышцы атрофируются. То же самое, если за тебя принимает решение, женщина, мама, бабушка в избыточной любви, тебе даже, не, тебе даже и лень вырабатывать клетки, которые будут контролировать твою жизнедеятельность. Поэтому, Нет, если... поэтому избавить от избыточного внимания. От избыточной любви, вот мы, в общем-то, к чему пришли, к началу нашего а, а, это, а это точно будет любовь? Это не любовь уже. Это же не любовь. Это, это какая-то зависимость, это фанатизм. Это, да, это чувство собственности, это эгоизм, это много всего, но только это не любовь.